Ты что-то сказал про мою маму? А нет, ты ничего не говорил про мою маму, потому что у тебя кишка тонкая. Привет, мои дорогие читатели, слушатели, зрители и так далее. Изначально это должна была быть просто кусок информации, который я хотел сказать в начале прохождения следующей серии по бесконечному лету, однако с момента выхода последней серии произошло столько много событий, что я считаю, что люди захотят просто посмотреть на милых аниме девочек и не хотят вот слышать вот это вот вступление на 5 минут, поэтому я решил записать его отдельно и выложить как вот интерлюдию. Первое, что я хотел сказать еще до всего еще до того, как все это началось, что на видео по прохождению бесконечному лету наложили теневой бан. То есть эти видео они не продвигаются Ютубом. Но в принципе это было ожидаемо, могу сказать, если учесть, сколько я там матерился и что я там рассказывал. Но я хочу сказать, что это что я продолжу снимать, не на что, потому что мне само это интересно. Я считаю, что вот то, что я снимаю, оно должно быть на ютубе. Я э, не считаю, что я... что никто этого не сможет сделать лучше меня. Но факт в том, что никто этого не делает, никому это не надо. А я считаю, что что-то подобное, оно на ютубе быть должно. Поэтому я это сделаю так, я смогу, так у меня получится. Несмотря на что, вы же можете меня поддержать лайком, поддержать просмотром видео до конца, несмотря на что, особенно вот тех вот видео бесконечном бесконечному лету, которые не продвигаются. Но это уже по желанию. Также я в конце последнего видео просил мне задонатить на прохождение этого День, денег, любви и рок-н-ролла. Я собрал уже почти всю сумму, так что мне осталось там 100 рублей, даже меньше чем 100 рублей я делаю предзаказ на, в их группе. и Тогда, 1 июля, как только игра. Как только мне ключ перепадет, я начну ее похать. Я, я буду ее стримить. Я тем более я тут себе урвал по скидке чат. Так, так что вот, у меня уже буквально все готово. Осталось только вот ваши донаты. Ну, точнее, я хочу сделать еще такую пометку, что я не призываю. Не, не, не призываю. Что я не заставляю никого донатить, если, вы, если вам не интересно вот этот вот проект про похождение денег в любви или считаете, что я не стою ваших денег, то это ваше право. Я ни в коем случае не хочу вас ни к чему принуждать. А... Также я планировал сделать небольшой скетч в начале прохождения, но я думаю, что он будет смотреться там не очень гармонично, поэтому я сделаю его в конце, в конце этого видео, если вам интересно можете досмотреть до конца. Так, это и последнее, что я хотел, я хотел бы сказать, наверное, что я бы хотел помолчать. Но молчать об этом нельзя. Я увидел, сколько вот людей поддерживают Зеленского в России. И я считаю, что, я считаю, что это просто ужасно. Я хочу сказать, что вот вы люди, которые говорят, Украина, мы с тобой, вы не с Украиной, понимаете? Вы не с Украиной. Вы поддерживаете то правительство, которая там захватила власть 8 лет назад, которая объявила всех русских людей, всех своих сограждан, которые говорят и думают на русском языке, она объявила их всех преступниками. Вы не поддерживаете украинцев. Вы поддерживаете это, поддерживаете это, это проклятое правительство. Вы поддерживаете правительство, которое приняло два языковых закона, запрещающих людям, людям говорить на русском языке. Я уже, я понимаете, я вам по проучу про, про, про, про 8 лет бомбардировок Донбасса. Потому что они меня почти практически не касаются. Как гражданина Украины они меня практически не касаются. Меня, как гражданина Украины, касается то, что меня и пол страны, которая не считает себя украинцами, то не говорит по-украински, они объявили врагами, и они их резали. И они бы их резали, не будь Донбасса, не будь Крыма, они бы их резали. Люди вы посмотрите, за что вообще стоял Майдан. Я вам, если вы вдруг не знаете, я вам скажу, за что стоял Майдан. Майдан случился потому, что Янукович, он счел соглашение с Евросоюзом невыгодное, и он заключил союз с Таможенным союзом, то бишь с Россией, экономический союз с Россией. Вот поэтому люди вышли, а не потому, что вы там говорите. И платформа Майдана... Она вся насквозь анти, антироссийская и антирусская. Я даже не знаю, что больше, что больше она была. А, а, анти, она была больше антироссийской или антирусской. Но они были очень враждебные Еще тогда, еще до Крыма по отношению к России. И русским... Они сразу говорили, что они русским жить не дадут. Вы просто почитайте Википедию про Евромайдан. Вы почитаете, что там говорили... Представи, официальные представители власти на том Евромайдане. И вот вы прочитайте все это и скажите, вот разве вот русские люди Одессы, Крыма, Харькова, Луганска, Донецка, разве они бы не испугались, что их сейчас, что их сейчас вот будут резать? Они обещали их резать. Я это прекрасно помню. Когда был Евромайдан, я был в Киеве. Я за этим всем наблюдал с замиранием сердца. Я в последнее время из-за всех этих событий, я столкнулся с ужасным хейтом в свой адрес. Из-за своей позиции. Я мне даже, даже доходило до того, что это, что мне один сказал, что типа, что вот если тебя правительство твоей Украины обрекло на смерть, ты должен был умереть. Потому что в России тебе не рады с такой позицией, что, э, ну, с, с, твоей, с твоей позицией, что вот ты вот русскоязычный, тебя прорезисовало байкло украинского спирта, ты должен был уметь, потому что это было демократично. Но она не сказала, что это было демократично, но это подразумевалось. Мне, э, мне сейчас действительно очень, очень эмоционально тяжело, мне было необходимо выговориться, и я, э, я рад, что я записал это видео. Я в своем, в своем предыдущем видео, то есть ну, в позапрошлом видео я шутил, что если люди не считают Алису э, не считают, не считают Алису хорошей девочкой, то они просто могут съебывать с моего канала. Это, это была естественная шутка. Я на самом деле такой человек, я, э, я, я извращенец, но я очень терпимо отношусь к извращениям других людей, особенно вот если эти самые, самые, самые извращенцы, не понимают, что они извращенцы. У меня к этим людям нет никаких вопросов. И к Лена Фагам у меня нет никаких вопросов. И к Мику фага у меня нет никаких вопросов. А, я, я могу понять Ульяна Фагов. Вы, вы не думаете, что я тут какой-то а, консерватор? У меня, конечно, есть вопросы к Славе Фагам, но ладно, я их тоже могу, в принципе, понять. Хотя я не разделяю их позицию. Но вот если вы вот... Русский человек, гражданин России. И вы вот поддерживаете украинское правительство. Не надо говорить, что вы поддерживаете украинский народ. Это правительство оно издевалось над своим народом. 8 лет оно издевалось над ним. И не, не, только, и не только на Донбассе, не надо, не надо так думать. Вы просто. У меня остались родственники на Украине. И они такое мне рассказывают. Они. Э, не то только, только рассказывают, они доказательства присылают, то есть показывают, что вот, это же как издеваются, издеваются самыми разными способами. Языковой закон это даже, ну это очень неприятно, но это можно было бы пережить, но оплата отопления больше в разы чем пенсия, это, ну это просто издевательство фирменные над человеком и случаев таких вот очень много. Я не знаю как это будет на записи, возможно это все будет сумбурно и непонятно. Но я считаю, что я. Я должен это сказать, да, и возвращать это, что. Так вот, если вы вот говорите, что. Если вы вот поддерживаете вот правительство, если вы поддерживаете этого Зеленского, то я, я не хочу иметь с вами ничего общего. Мы можем с вами поговорить, мы можем с вами поспорить. В комментариях, можем с вами поспорить в личных сообщениях ВКонтакте. Мы с вами сможем поспорить э, в. Э, ну, при, при, в переписке почтовой. Но я. Я не хочу. Иметь с вами ничего общего. Мне не за вас стыдно. Я кренжую смотря на такие комментарии. И поэтому я хочу, я хочу подложить сразу: Вот вы. Я озвучивал свою позицию. Если вам моя позиция кажется неприемлемой, то просто отпишитесь от моего канала, уйдите нахуй. Вот это не шутка, это я вот и говорю серьезно. Я, я не хочу э, видеть таких людей. Их с, слишком, их и так слишком много вокруг меня. И, и в интернету, куда я прихожу, чтобы поделиться своим творчеством, я не хочу видеть таких долбоебов еще и тут. Ой. Нет, если человек.. Я понимаю, там, допустим, украинец поддерживает, у, поддерживает Украину, ненавидит Россию. Я, я это могу понять, в принципе. Если серьезно, у меня нет с, с этим никаких проблем. Но украинцы, они вот переходят все, э, все границы, но ну, официальные украинцы я имею в виду, хотя хуже официальных украинцев по-моему только неофициальные русские, которые поддерживают Украину. У меня просто э, попалась реклама в Ютубе. В общем, хэштег нет войне. Ну я решил, ну я редко попускаю рекламу, у меня своя идеология. Я считаю, что креатор, он должен получать деньги за свою работу, поэтому я всегда смотрю рекламу, чтобы креатору доставать больше денег. И тут, короче, это нет войны, думаю, ну посмотрю, что там нет войны. И там, короче, это показывают, как украинская армия уничтожает, ну, ну я не знаю, то, то ли это были, то ли были это, наверное, это были фотографии из учения. В общем, показывают, какая украинская армия сильная, как она там э, выпускает ракеты и говорит, типа, слава Украине. И ссылка на донат на поддержание украинской армии. Так, ну что, ну, почему, ну как можно быть настолько лицемерным, я не понимаю. Что вы говорите нет войне, поддержи украинскую армию. Чтобы она дольше сопротивлялась, чтобы война шла дольше. Нет войне, хэштег, охуенно, блять. Я, я, короче, говорил, что это, что меня после событий 2014 года меня лечили, потому что у меня была травма из-за событий 2014 года, если вы вдруг не знали. Но у меня есть травма из-за событий 2014 года на Украине. И меня очень долго от этой травмы лечили. Я, я умирал. Я буквально умирал. И, в общем у меня была, не, не об, как, как они там говорили, необратимая дегенерация центральной нервной системы, чего-то в этом роде я точно не помню. В общем меня от нее долго-долго лечили, долго меня лечили в России, лечили меня в Америке, в, в Австрии меня лечили, в Германии меня не лечили, я там просто жил. Ну неважно И в общем, в меня, водители в меня вбухали кучу денег, просто НЕЕБИЧЕСКИ МНОГО ДЕНЕГ, чтобы МЕНЯ ВЫЛЕЧИЛИ. А, хотя они знали, что э, процент э, успешно, что проц, вероятность того, что я выживу, что лечение какое-то, оно будет успешное, оно вообще минимально. То есть его нет. Я говорю, мам, пап, ну не тратите на меня деньги, ну тут уже очевидно, что я сдохну. Но они продолжали в меня бухивать деньги. И в общем, чуд чудо произошло. Э, э, дегенерация остановилась. Да, дегенерация остановилась. Однако из-за лекарств у меня село сердце. У меня, у меня сейчас диагноз гип, гипертоническая болезнь второй. второй я, не, я не знаю, это стадия или второй, кат, вторая категория, но, в общем, второй, тя, второй степени тяжести. Наверное, так правильно сказать. Ой. Гипертоническая болезнь второй степени. Да, и тут вот у меня вот это вот все вывалилось. Под, от русских людей. Поддержка того правительства, которое их за людей не считает. Которое ставило своей целью уничтожение русских людей на Украине и в России. И им вот со всех сторон, вот отовсюду, от тех людей, которые меня окружают в интернете, послышались слова поддержки этим людям. Послышалось тем, что если эти люди обрекли меня на смерть, неважно, что я им сделал, я им ничего не сделал, то я должен был умереть. Я, как вы знаете, у меня нету нету близких людей в реальной жизни, мне не с кем об этом поговорить, и, я, и меня к тому же из-за того, что я что я писал, что я залагал свою позицию по этому поводу, меня забанили в половине тех пабликов, которых я состоял, меня забанили некоторые люди, которые у меня были в списке контактов, но я... Но и в результате этого меня, мои коммуникативные возможности, они сузились еще сильнее, чем обычно. Так. Я вроде бы все, все сказал, что хотел. Я очень благодарен, если кто-то меня выслушал. Если вы поддерживаете украинское правительство, то отписывайтесь нахуй и забывайте меня, не читайте мой фанфик. Если вам, конечно, не норм, что у меня такая позиция но знаете что вы не правы я никогда не признаю вас правыми бить, бить морду я вам конечно не стану даже, даже если бы у меня был такой характер я вообще очень такой человек в жизни чтобы меня, чтобы довести меня до этого до ручки чтобы я там возненавидел человека или захотел его ударить нужно очень сильно постараться Но, раз, но однако при, при этом мне что легко расстроить. И вот меня вот очень сильно расстроили. Я даже не знаю, я, может быть, я даже никак не буду это обрезать, чтобы вы просто поняли, в каком я состоянии. А, возможно, мне просто линию это обрезать. Поэтому вам придется это служить в таком виде, в каком оно есть. Со всеми моими дефектами речи. Но я еще не, не знаю, как я буду это делать. Но в любом случае я благодарен всем тем, кто меня слушал. Получить видео, сейчас уже 17 минут идет запись. Я не думал, что меня так порвет. Я думал, ну максимум 10 минут, а ну вон как идет. Так. Паузу, наверное, только выезжу. Да, просто знаете, что те люди, которые говорят, что они поддерживают Украину, и они против войны, они не поддерживают Украину. Поддерживают люди, поддерживают, на самом деле поддерживают Украину те, кто поддерживает эту операцию. Или хотя бы вот просто, не обязательно ее поддерживать, просто молчите в тряпочку, это уже будет большая проблема, большая поддержка Украины, чем, нет, чем ваш хэштег нет войны. Это не поддержка Украины. Я вам уже говорил почему. И я хочу еще, И, наверное, пожалуй, такой еще момент стоит сказать, наверное. Да, я его нигде не писал. В тех километрах срача, что произошли за последние несколько дней, в которых я поучаствовал. Что это? Что вот из-за вторжения на Украину ввели санкции. Что Россия объявила Украине войну. Во-первых, Украина сама объявила войну. Она 8 лет орала, что она сражается с украинской армией, что Украина находится в состоянии войны с Россией. Это, не, это их слова были. Это они сами говорили, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Хотя поэтому этому посла они не отзывали. Хотя, конечно, то, что, то как, как, сколько много свиней они подложили... Простым украинцам, которые живут в России, они так усложнили работу посольства, что это было просто пиздец, там люди в очереди в это посольство подыхали просто. Но не об этом. В общем, я, я, я к тому, что это, что вот, вот ввели санкции за вторжение на Украину. Эти санкции бы ввели и так просто, их вводили бы постепенно. Я вам скажу страшную тайну, я просто, я, мон, я мониторил всю эту ситуацию с Украиной, потому что она лично меня касается. Я гражданин Украины, кто вдруг, если что, то не знает. Я, это меня касается, я это все мониторил. Не, не только на российских ресурсах. Я в основном, кстати, сидел на европейских ресурсах. То есть, этот... Ну, Russia Today тоже, кстати, Раша Today это самый адекватный ресурс в Европе, по-моему. Ну, по моему мнению. Но, но не, не только на Russia Today. Русские, но, украинские новости, я, я читаю их только что поржать. Русские новости, я не очень люблю их читать по субъективным причинам, потому что... Ну, не потому, что они там врут, а потому, что они там... Говорят все очень не развернуто, очень-очень кратко. Ну хотя, конечно, от издания зависит. Ну, кстати, ну ладно, это я уже не буду говорить, каким изданиям я, я доверяю, но я могу сказать, что я, что я более-менее доверяю Эху Москвы, ну и Коммерсанту. Ну, то есть, это, естественно, не безусловное доверие, но я их могу, могу им доверять. Вот, на базовом уровне. Мне на самом деле вот раньше казалось, что Эхо Москвы это вот такой вот рассадник, э, рассадник либерализма такой. Именно вот в самом худшем плане э, либерализма. И потом мне в ВУЗе нужно было сделать задание, потому что мы текста э, и найти э, ошибки в СМИ. Найти фактически ошибки в СМИ. Я такой, ну думаю, ну Эхо, эхо Москвы. А потом я почитал вот, Эхо Москвы, что они там пишут, что... Ну, по крайней мере, то, что я вот писал, читал то, что мне вот рекомендовали, они писали все по делу. То есть мне там говорили, что они вроде бы ветеранов унижали, но я таких публикаций я специально не искал, но я их и не нашел. А так, да, у них, у них другое мнение, но они в состоянии его аргументировать. И мне кажется, что эти люди, которые там на их Москве работают, них в принципе, ну, у меня такое впечатление, по крайней мере, сложилось, что с ними даже ну, и поговорить можно, и поспорить этот э, диспут провести, что, в принципе, адекватные люди там работают, ну, со своей, своей позиции, но ну, в принципе, адекватные. Да, так вот, что э, мы, мы немножко отвлеклись, что санкции, очень многие санкции. Они принимались по инициативе Украины. То есть Европа уже там ввела санкции в 2014 году за Крым. И хотела закончить. Но Украина она постоянно орала. Новые санкции! Новые санкции, сука! И их вводили вот из-за Украины. Так что.. Из-за того. Ну да, эти санкции бы и так ввели. Просто их вводили бы постепенно и дольше. А сейчас их сразу ввели. И все. Так. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать. Ну да, на самом деле, думаю, закончить следует в том, что вообще, в принципе, ситуация непонятная. Но я буду продолжать. Ну, хочу Но ну, я буду продолжать делать то, что, чем я занимался, потому что я еще столкнулся с такой проблемой, вот как человек. Что это, что, началась, ну. Началась специальная операция. Ну. Я, я хотя сам бы ее поддерживал, я не очень люблю это, это, это слово. Ну ладно, будем, будем говорить так, как нас, нас постит Владимир Владимирович. Все специальные операции, и многие э, создатели контента, которых я смотрел, я смотрю их немного, но, но, но, но, но, но посматриваю. То есть я, я, я смотрю Культаса, красного циника. А, и вот они, они такие искали, блин, чего-то как-то вот.. Эм, это нам мне кажется, вот в такое время развлекательный контент выкладывать. Я говорю, а в какое время нужно выкладывать развлекательный контент? Сейчас, вот как раз, вот самое то, люди напряжены, людям нужен выход. Люди хотят развлекательного контента. Я хочу развлекательного контента. Я листал YouTube, чтобы хоть как-то ответить, там не было ни хрена. Там все я уже посмотрел. Некоторые даже по ни одному разу. И никто не выкладывает контент. И что мне остается? Обратно возвращаться в комментарии, либо в новости опять читать, что там происходит, что там изменилось за последние 15, сука, минут. Поэтому я буду выкладывать контент, я буду выкладывать клавы по моей возможности, и сейчас я сяду записывать прохождение следующей демки БЛ, официальной демки 29, от э, 2009 года. Сейчас монтирую, это, выложу и пойду ебошить. Да, и я хочу сказать, что я наверное привожу все усилия, чтобы никак в своем творчестве вот на эту тему не говорить, потому что не потому, что мне нечего сказать, не потому, что все, что мне было сказать, это я уже сказал здесь. А чтобы вот не тагерить вот этих вот либерастов, потому, которые там копируют всякую хуйню ебаную про Россию. Да и про Украину им пишут всякую ебаную хуйню. Ник, никто, блин, ни разу там на Украине не был, но все ее, сука, поддерживают, блин. Вас... Понимаете, если бы Украина напала на Россию, никто бы вас не поддержал, блин. Вот, ну, никто там на Украине не поддержал. Я знаю просто этот народ. Я не знаю даже, к сожалению, я знаю этот народ, или к счастью, что я знаю этот народ. Наверное, все-таки к счастью. А то бы а, тоже... Авось бы меня тоже бы понесло в этот типа пацифизм, пацифизм по отношению к надъебанным нацистам. Так. Да, и что, я не, не буду, я постараюсь не касаться всего этого, и, пожалуйста, вот, ну, не, не ищите в моем творчестве отсылки на вот этот конфликт. А, потому что я сейчас вот следующая глава я э, моего фанфика, там должна будет начаться война. И потом эта война планировалась уже примерно полгода, как... То есть это, это бава. Я даже спрашивал, хотите вы эту гбаву или нет? Эту арку. Я вот пиздец, блядь, если там мне в этих комментариях понабегут у этих вот либерасов. Я надеюсь, что все-таки такого не будет. Ах. Ну вот все. Я, я не буду... Я 25 минут, я не буду, короче, это монтировать. Я выкладываю это так, и смотрите это как хотите. А теперь скетч. Так, итак, я. Извините, пожалуйста, я сейчас не очень. Настроение не очень у меня. Поэтому я объяснил так. Какая была моя задумка. В общем. Какой дом был скетч. В общем, я открываю игру. И. и, и ну, как обычно, Может быть какую-нибудь шутку выдумываю. И достаю, короче, свой геймпад. И такой говорю, блин, но ну, мы будем сейчас играть, короче, на этом, на, на геймпаде, потому что мы не лохи, мы не лохи, что? Вот... так, все, подключаем геймпад, и геймпад, короче, не работает, то есть, естественно, что дэнка 2009 года, она не работает, вот, на геймпаде, то есть, вообще ничего не работает, я такой, короче, тогда говорю, что, блин, Uh, это Эта игра несовместима с геймпадом, но ну, это, ну, это, очевидно, говнище, которое, ну, никто играть не будет. И тут такой, короче, этот, тут вот появляется рядом со мной, я, типа, ну, не я, а голос мой, он, он, он, он вот там вот появляется, и, и, и говорит, я, кстати, так и не придумал, что он говорит, но, но что-то что -то вроде, блин, да ты уже задолбался со своим геймпадом, мы уже поняли, что ты на геймпаде, более-менее умеешь играть в Fall Guys против людей с поломышью. Не обязательно а, повторять об этом каждые 5 секунд. И тогда, и тогда я короче, такой смотрю на него, пока он все это говорит. Ну, типа, ну. А, и, такой, короче. Я иду, короче, блин. На... Тут, тут, тут, кстати, я ваханулся Я ваханулся тут чуть-чуть. Потому что если в пистолете Макарова нет патронов, и ты э, одергив, одергиваешь у него этот, 5 как, как? Я забыл, как он называется. Блять. Ладно, я забыл, как он называется. Если ты... Затвор, да. Если ты одергиваешь у него затвор, то он, то он вот так вот... Замирает. Так, поэтому... нужно ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, вот так вот говорить, типа ну, что мы уже поняли, что это, что. Ты вот на геймпаде умеешь более менее нормально играть полгайс против людей с Не обязательно вот эти постоянно вот на в этот геймпад ссылаться. Ты смотрю на него, вот так вот, достаю туда пистолет и иду туда его, его типа убивать. Так. Ладно, я в любом случае рад, что у нас получилось это видео. Опять мы.. Хоть где-то, хоть в какой то веке. Хоть в какое то веке мы с вами смогли встретиться лицом к лицу. Я объясню для себя еще раз при вытянии этой маски. Кстати, мне почему-то кажется, что я похож не на этого, на, на, на, на, Майк, на Майерса. но ну, который из Хэллоуина. Ну, почему-то мне так кажется, хотя у меня зрения вообще никакое. Ой, особенно, ну, мне тут более-менее видно. Но не очень хорошо, хотя он, я и так не особо хорошо не вижу. Ну в общем, вот так вот видео на полчаса б, получилось. Я не буду его монтировать, у меня потопился по причине, что чтобы, чтобы его смонтировать, мне, мне нужно будет его переслушать. А я уже этого не выдержу, того что я это все буду переслушивать. Я боюсь в этом уже пять дней. У меня реально сердце уже не выдерживает. Да, да, кстати, и еще был один момент, то есть это так специально задумано было, обратите внимание, то есть у меня там на фоне вот имперский флаг, и я думал, был как-то встать, чтобы вы увидели надпись на, моей, на моем свитере, вот так вот как-то. Я просто камера у меня, камера у меня отвратительная. Но у меня есть объяснение, почему моя камера отводительная. Дело в том, что я покупал ее специально. Специально, вот когда вот мой ВУЗ перевели на этот, на дистант, я купил себе такую камеру, чтобы меня вообще никак не было видно. Ну, вот, просто было отварительно меня видно. Вот особенно на экзаменах. То, то есть я обычно сижу ближе, вот на экзаменах, вот так вот. И у меня видно вот только лицо. Я, и тут вот у меня вот вообще просто все распечатано, ответы на все вопросы распечатаны. Я сижу так и меня видно только лицо. Я говорю, ну извините, пожалуйста, я никак не могу эту камеру по-другому сделать, у меня другой камеры просто нет, поэтому, поэтому вот так вот. В следующий раз будем собирать мне на нормальную камеру, чтобы я ее поставил параллельно. У меня будет смотрите камера для вуза и рядом с ней будет стоять камера для моих подписчиков, чтобы они вот чтобы ВУЗ меня видел в отвратительном качестве, но мои подписчики меня будут видеть в охуительном качестве. Но для этого нужно мне сперва донатить На этот, блять. На деньги, любовь, рок-н-ролл. Извините, что без монтажа. Хотя я думаю, что в принципе, тем, кому интересно, они досмотрят до конца. Ой, извините, я... я правда. Я очень устал. У меня едва есть силы, чтобы... Чтобы все вообще делать. И я спасибо за то, что вы дали мне возможность высказаться. Я буду благодарен, если хотя бы еще до конца, я уже буду знать, что все было не напрасно. В общем, всем спасибо и всем пока. Ждите прохождения этого ебаного Это демки. Все, спасибо, всем пока. Твоя вайфу щит, твоя вайфу баш вам трещит ее пукан Тронут твою ты бла-бла-бла, тронут мою я бра, бра, бра, бра, бра. Это грязный трек, развязный куплет, как удар морпех Я вошел в твою вайфу, а там словно а в небо бывало пятьсот человек твоя вайфу мусор, она скучна, у тебя нету вкуса Это война, война фандомов и после войны здесь будет пусто Слушай, из какого тайтла твоя шкура пришла сюда капить боку на пику Похожа на драма, бог тебе пику за твою вайфу